Приветствую вас, уважаемые представители знака Зодиака Весы. Сегодня мы с вами посмотрим, что будет происходить в вашей жизни в период движения Венеры по вашему символическому одиннадцатому дому. Это знак Зодиака Лев. И одиннадцатый дом, он связан с друзьями, с большими коллективами. И, конечно же, он интересен тем, что... Во-первых, он совпадает с вами по стихии, вы в воздух, дома этот огненный. Венера приобретет огненные краски, они достаточно будут родственные для вас, интересные. Венера будет себя чувствовать в этом знаке. Очень уверенно, благородно можете рассчитывать на то, что со стороны друзей вы почувствуете, ну, увидите какие-то благородные к вам поступки, красивые. Возможно, будет даже с кем-то сближение на более глубоком эмоциональном уровне, с кем-то возникнут более такие близкие интимные отношения. В общем-то, обращайте внимание на своих друзей. Возможно, там где-то кроется, где скрывается ваша любовь. Венера будет проходить по этому знаку с 27 июня по 21 июля. С 11 июня здесь уже ходит Марс. Марс он достаточно активен. Поэтому можно предполагать, что с друзьями вы уже активничаете. 11 числа. Ну, чем примечателен этот период? Его начало. 29 июня. Марс образует оппозицию к Сатурну, который находится в вашем доме любви. Так, ой, извините, тут немножко у меня что-то с датой произошло. Так. Вот она эта оппозиция. Марс, Сатурн, то есть любовь, дружба, любовь, дружба. Смотрите, может возникнуть какая-то ситуация, связанная, знаете, как тюрьма, может ее воспринимать. Также, также в этот период возможно возникновение опасных ситуаций, то есть лучше не находиться в больших скоплениях людей. Для тех, у кого дети, то тут, возможно, какие-то неприятные ситуации для них, в частности, для детей. Лучше пусть посидят дома пару дней. Так, 6-7. Венера при... Венера максимально приблизится к Марсу и создаст вот такую вот, дополнит конфигурацию, связанную с оппозицией к Сатурну. Ну, знаете, здесь, возможно, некие финансовые крупные расходы. Я это вижу так. И еще эмоциональное охлаждение, возможно, даже разрывы и расставания. Также 7-8 здесь еще дополнительно будет образовываться квадрат к урану. Видите, вот эта вся конфигурация называется Тау-квадрат, и она у вас коснется зоны друзей чужих ресурсов, либо секса, либо опасных ситуаций и зоны любви. Вот вот эти темы, они будут как-то максимально задействованы, будут максимально активны, и, знаете, такое очень очень много энергии будут у вас эти темы забирать. То есть что-то нужно будет отстоять какую-то позицию свою, и ну, как-то немножко будет эмоционально тяжело это выдержать. Но постепенно начнет выглядывать солнышко и расходиться тучек к 9 числу. С 9 по 13 Венера будет находиться в тесном соединении с Марсом, чем придаст вам уверенность в своей неотразимости, возможны примирения, приятные встречи, приятное времяпровождение в своем привычном окружении и, в общем-то, создат очень много приятных моментов. С 10, 10 числа произойдет новолуние в знаке зодиака Рак. Рак для вас это зона карьеры. Она будет иметь очень благоприятный аспект Нептуну, который находится в доме работы. Ну, для тех, кто занят творческой деятельностью, творческой активностью, а также с, работает издалека с, и, и, с иностранными компаниями, то здесь для вас создадутся очень какие-то благоприятные перспективы в плане продвижение каких-то своих проектов. С 11 числа Меркурий перейдет знак Зодиака Рак, ну и, соответственно, у вас карьера пойдет немножечко быстрее, то легче будет договариваться, все будет быстрее двигаться. И для работы у вас будут, ну, знаете, такие очень благоприятные обстоятельства складываться. Я бы даже сказала, что, наверное, вот как раз в этот период вам было бы хорошо поработать. То есть лучше поработать, чем отдохнуть. С отдыхом можно чуть-чуть попозже разобраться. Ну, хотя бы уже там после 20-х чисел. Конец периода, там, до 21 июня, он вас немножко успокоит гармонизирует. И с чем вы придете уже к следующему периоду. Так, мы смотрим, здесь может возникнуть небольшой соблазн. Смотрим. Соблазн будет связан с зоной дальних поездок, путешествий. И и и кто-то вас может пригласить да. какую-то поездку, путешествие. И вы можете на это дело соблазниться. Ну, в принципе, можно, особенно, если не за свой счет. Ну что ж, на сегодня с... Ну, вообще, есть шанс, знаете, как-то так вложиться, здорово вложиться, то есть поддаться искушению. Ну хорошо, на сегодня с, астрологи, с астрологическим прогнозом мы закончили, сейчас мы приступим к прогнозу на Таро. Так, Давайте посмотрим, что ожидают представители знака Зодиака Весы в период с 27 июня по 21 июля. Как вас будут воспринимать окружающие? Влюбленные, вы будете выглядеть достаточно гармонично, приятно и будете располагать к себе окружающих. Как будет обстоять ваша финансовая сторона вопроса? здесь у вас произойдут перемены, перемены какого характера, ну давайте посмотрим, вы знаете, здесь есть некая гармонизация, знаете, как будто бы вы найдете приятный для вас источник дохода, здесь возможна помощь со стороны близкого человека, хорошо, давайте посмотрим, что вас ожидает в работе финансов карьере, Ну, кстати, еще работа по душе может быть. Ой, здесь прям такая дама. Либо вы такая, это ваша карта, либо вы будете сотрудничать с такой жесткой, прагматичной барышней, которая так же, как и вы, относится к воздушной стихии. Прям с ножом. Вы знаете, с ней могут быть новые дела, новые начинания, и при этом, знаете, как будто бы начало идет нового проекта. Очень многообещающего нового проекта. Причем вы с ним можете как вместе работать, так еще и вместе отдыхать. Теперь по карьере все-таки хотелось бы уточнить, что у вас тут по карьере. Ну, по карьере идет гармонизация. Здесь вообще карта, указывающая на духовность, на психологию, на юридическую сферу, на врачебную деятельность. Ну, знаете, как будто бы все идет своим чередом, все спокойно. Чувствуйте себя как дома. Хорошо что у вас в доме в семье происходит дом семья для весов супер гармония полная эмоциональная наполненность взаимопонимание любовь хорошо что в любви От представителей знака зодиака весы самое интересное что здесь видите нарисована женщина самодостаточная, достаточная но ну, не хочу говорить одинокая ну так сама по себе с ей и так хорошо. Хорошо, возможно ли знакомство для весов в ближайшем году, в ближайшем месяце? Нет, пока не светят. А что по здоровью для весов? По здоровью обратить внимание на мочеполовую сферу и вообще на жидкости. И главный совет для представителей знака зодиака весы. Знаете, нужно организовать некий такой взаимный обмен. Или вы получаете помощь, или вам ее кто-то предоставляет. То есть во всем должна быть гармония баланса по теме брать-давать. Если кто-то нуждается в помощи, то... Можете помочь этому человеку. Если вы нуждаетесь, то вам нужно как-то организовать того, кто вам может в этом помочь. Ну что ж, благодарю вас за ваши лайки, за ваши комментарии, за то, что вы смотрите мой канал. Подписывайтесь, пожалуйста, на него. Надеюсь, что и в дальнейшем нам с вами будет интересно. И до встречи в следующих прогнозах.